Всем привет, с вами Черный Медведь БаберлФилм Инк это канал по обзорам, также по мистическим рассказам. Сегодня пойдет речь о телесериале. Телесериал под названием Клуб Полуночников. Либо как его называют по-английскому The Midnight Club. «Плуг полуночников» американский сериал в жанре ужасов с элементами мистического триллера, снятый Майклом Флэннганом для стримингового сервиса Netflix. Флэннган является шоураннером вместе с Тревором Майси, исполнительным продюсером. Это адаптация подросткового романа Кристофера Пайка «Плуг полуночников», но в него входит еще несколько произведений Пайка. К сериала, сериал, который состоит из 10 эпизодов. Состоялось 7 октября 2022 года. А 1 декабря 2022 года. Сериал был закрыт после первого сезона. К сожалению, я не увижу второй сезон. Очень обидно. А также... Вкратце расскажу. Вкратце это история про ужасы, рассказанные подростками у Камина. Все они э находятся в хосписе. Начинается с героини Елонки. Ей 17 лет, должно быть 18. И через какое-то время узнается, что она больна. Наверное, короче. Не будем произносить вслух. И... хватая за ниточки, пытаясь выжить, она в интернете находит сайт, ну, находит сайт, там, где говорится о чуде... дотворном извлечении и пишется, где. Она как раз говорит своему дяде или я так честно не понял. Он за ней смотрит. Не, не дядя. Он ее приемный отец. Вот, вот так. А, вроде как. Ее мать тоже не ее родная. Ну, короче, если посмотрите, в принципе, думаю, может вам понравится, можете хз. А, так вот. Она едет туда, чтобы как бы узнать. Как раз по поводу, как же эта девушка излечилась в 68, 69. Но, м -м, к сожалению, м -м, новая владелица ничего об этом не знает и лон ее посвящает, можно так сказать, в некоторые познания истории самого места, где расположен как раз этот хоспис. Там то ли оккультным оккультизмом занимались, то ли чем. Ну, всегда были 8 человек, которые каждый раз рассказывали страшную историю и, запи и потом записывали в книгу. Эта книга находилась в библиотеке, в их собственной библиотеке. Как изначально говорила владелица, что она ну, не собирается ничем указывать им, либо говорить, что правильно, что неправильно. Она оставляла за ними выбор. Они могут провести его также. же, как они захотят, делать, что захотят. Выполнить какие-то незрешимые, можно так сказать, дела, действия, которые запомнятся на всю жизнь. Ну и остальные, скажем, годом проживаю В общем, не буду Ну, Под конец. Ну я как бы увидел, что 11 серия должна быть. Но если сериал закрыли, вот как сейчас прочитал, то значит 11 серии не бывает. Также клуб полуночников и на основе, скорее всего, сериалов еще тех времен. 90-х годов, а, боишься ли ты темноты, потом, боишься ли ты темноты, сделали еще сериал, отдельно уже позже, сейчас даже скажу, когда, ладно, не скажу, сами сбейте, или скажу, сейчас, боишься ли ты темноты. Он снимался где-то 6 лет, с 1990-го и закончили в 1996-м. Это самый первый Канадский телевизионный сериал в жанре ужаса, созданный ДЖ Макхейлом, транслировавший на телеканале Николайом. Канадская компания Синар и сам же Гимнекелоген. Семки проходили в основном в Канаде. Сериал снимался в двух частях. Первая из пяти сезонов была снята с 90 по 96 шестой год. Вторая из двух сезонов спустя три года в 99 девятом по 2000 Премьерный показ пилотной серии The Tale of the Twister Claves Climb... Climb... состоялся в октябре 1990 -го года в Канаде, где сериал шел на телеканале и ТВ. США он демонстрировался с 31 октября 1991 года, а на Николайу в период с 15 августа 1992 по 20 апреля 1996 год. В общем, а также сериал, который был выпущен в 2019 году. И там тоже идется о подростках и клубе полуночника. И он также сам называется «Боишься ли ты темноты?». А в англой версии он называется «Are you afraid of the dark?». Ну, боишься ли ты темноты? Детектив, драма, приключения, триллер, ужас и фэнтези. Режиссер Дин. Израил Лайт И Джефф Уодлу Мэтиэс Хэндл Сценарий Бен Дэвид Грабинский Нет Кэндл Дже Майк Хейл, Продюсер Джастин Томас Биллингс Спенсер Берман И Крис Фосс Это 19-го года Сериал В общем, если хотите понять Саму суть Всех этих историй То, наверное, Нуда Нужна не вбиваться в роман Кристофера Пайка, на который был на основе написан, э, снят «Клуб полуночников», а начинать с глубины 90-х годов, боишься лет и темноты. Советую ли я и то, и то, и то? Скорее всего, да. Я советую Все. посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Но это не такой просмотр. Это, может, так сказать, аудиокнига. Слушайте, смотрите видео. Благодаря партнеру PureTuber. Это не реклама, я ничего с этого не имею. Поэтому устанавливайте приложение с Play Market или с Apple Store абсолютно бесплатно. И вводите промокод 9E5, 9E5. U5B. 9E, U5B. Ссылочку оставлю в описании. Канал BlackBerryFilm Inc. Также он же еще обзор на ну, blackbirdfilm Inc. обзор и мистические истории. Мист... BlackBerryFilm Inc. мистические истории. Все, на трех каналах выйдет, наверное, уже в пятницу, которая будет. Все, всем пока. До скорого Ставьте лайки, пишите комментарии. На самый... Какой-то сумасшедший комментарий, наверное, который затрагивает эту тему. Также посмотрел других людей, которые делали обзоры на это. И им, мягко сказать, тоже не понравилось. Ну, им. Мне лично понравился. Я вот за ночь, считай, да, за ночь просмотрел все 10 серий. Я, можно так сказать, доволен. Возможно, потому что мне нравятся ужасы все это. Я и задал один вопрос. Ну, смотри. Ну, ладно, мы пообсуждаем чуть позже. Может, прям в эфир выйду. Не знаю. Всем пока. До скорого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, Пишите комментарии. И не забывай про колокольчик. Вот серьезно. Подписывайся. Не думая о другом. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, твой комментарий лайкну. Обязательно час буду лайкать комментарий. Пока.